Друзья мои, всем большой привет, с вами Ольга Хомяк, Алоя Чикаго. И, возможно, кто-то меня знает, а, возможно, и смотрят видео те, кто видит меня впервые. Ну и, наверное, будут те, кто знает меня по Facebook. И занимаюсь я таким вопросом, такой темой, как тема похудения. Шесть лет тому назад у меня возникла такая идея похудеть изменить полностью себя и я добилась этого результата я похудела на 25 килограмм и на протяжении 6 лет я держу этот вес вы знаете когда я не раз пересматриваю информацию о похудении там разные темы в google в youtube вы знаете, когда м, девочки там, 20 лет, 25 лет, вот, еще 30 лет рассказывают как, как похудеть, как подтянуть мышцы, э, бицепсы, трицепсы, все такое, вы знаете, это, конечно, это труд, но это намного легче, э, как тебе выполнилось 40, 45, 50, 50 лет. 55-60, понимаете, это уже возраст немножко э, не тот, метаболизм уже не тот, обмен веществ не тот, и э, ситуации жизненные уже не те, правильно? И намного труднее мы расстаемся с этим весом, и даже если у нас что-то и получается, почему-то этот вес возвращается обратно. Почему? Э, нас тогда абсолютно это не радует. Но, э, слава Богу, хорошо, я вот 6 лет держу, и э, я очень довольна тем, как я выгляжу. Я не использую никаких бодексов, никаких подтяжек, э, я не использую никаких медокоментозных э, вмешательств, я за органическую, натуральную красоту. Нет, я никому не запрещаю, я никого, конечно, не осуждаю. Каждый имеет выбор, и каждый делает то, что он считает нужным и хорошо для него. И это будет абсолютно правильным. Чем же пользуюсь я? Что делала я и как же у меня это получилось? Ну, я использую в своей жизни такой продукт, как алоэ вера. Я очень люблю это растение. Я это растение, вот этот зеленый кустик, полностью, полностью просто вот взял и, скажем, поменял вот мою жизнь. И я с радостью вот на своей страничке Facebook я делюсь. Этим своим результатом. Что же я использую? Ну, открою тайну. Я являюсь менеджером компании Forever Leven Products. Это компания, которая имеет свои плантации, это компания, которая имеет свои заводы, свою свои лаборатории, свою доставку продукции. Это гигант, это действительно не побоюсь этого слова. Это гигант в мире алоэ. И другой компании, такое как как forever в, в мире алое нет. Есть множество других компаний, хороших, отличных, но у них просто другой продукт. Я хочу сейчас не быть конкурентом. Не говорит о конкуренции. Я хочу вам просто сказать о алое. Что я использую? Ну, первый шаг вы знаете, когда мы э, хотим изменить что-то в нашей квартире, в нашем доме, в нашей комнате, правильно? Какие-то мебель, не знаю, заслонки, неважно, что-то хотим изменить. Что мы делаем? Конечно, мы делаем уборку. Точно так же и с нашим организмом. Когда мы хотим избавиться от лишнего веса, обязательно номер один, конечно, это принятые решения, постановка целей и следующий шаг, это очистка нашего организма и именно эта система clean 9, которая рассчитана на 9 дней чистить наши органы чистить нашу лимфу а лимфа является чем канализации нашего организма, от лимфы, от чистоты лимфы зависит, зависит жизнь и питание наших клеточек, а естественно от клеточек зависит наши органы, от органов зависит системы, от систем зависит полностью наш организм. И потому-то алое здесь делает колоссальную работу. Алоэ чистит, алое питает, алое восстанавливает. Эта система, как я сказала, рассчитана на 9 дней. И в ссылочке под этим видео на моем сайте вы можете зайти и прочитать обо всех продуктах, которые входят в состав этой программы. А также у меня есть книжечка, брошюра, где полностью, очень подробно написано, как мы проходим поэтапно каждый день эту программу. Также, пройдя эту программу, есть... Потеря веса от 3 до 12 паудов у всех разная, потому что наши организмы и мы все разные и это будет Правильным. Если вы, например, скажем, хотели потерять 5 паундов да, вы потеряли, у вас все нормально, вы переходите на стабильный образ жизни, но я всегда всем рекомендую пить алоэ вера и пить те наши пищевые добавки, те витамины, чтобы ваш организм функционировал правильно и был здоров но если же у человека скажем там 15-20 килограмм надо потерять естественно программа клина очистка не справится с этим и вы переходите на на следующую программу это fit 15 там уже есть три этапа первый этап для начинающих второй этап это для среднего уровня и третий это для продвинутых Точно так же там входят продукты и входят, э, входит инструкция, все можно почитать. Я еще кратко скажу, что входит в эту программу. Естественно, основа это сок алоэ вера э, 2 литра, входит горсиния, которая контролирует ваш аппетит и вес, входит черм это обмен веществ, входит файбер, это клетчатка, шейк это питание и протеин и э, дополнительный там сантиметр э, и инструкция что еще бы хотелось мне вам сказать также наверное я сегодня сейчас скажу о покупке продукции потому что очень много вопросов задают как купить алоэ вера какая дозировка и как правильно э, употреблять но если вы проживаете в Штатах, в Америке, вы сходите под моим видео, будет мой веб-сайт, там есть регистрация, и вы делаете регистрацию. При, при регистрации вы получаете 15% скидки на, на, на, на, на всю продукцию, неважно, это клинайн или, или какая-то другая продукция. Чем, чем, как говорится, классно, выгодно, что компания у компании нет такого, что вы должны каждый месяц что-то покупать. Вы становитесь просто клиентом, и вы покупаете, когда вы хотите, сколько хотите, и то количество, которое вам Нужно продукции. Не надо набирать каждый месяц, потому что этот вопрос мне всегда говорят. А если я зарегистрирую, мне будут звонить, мне будет надоедать. Никто вам звонить не будет и надоедать не будет. Если вы напишите мне, Оля, помоги, мне что-то нужно, естественно, я вам отвечу. Если вы никому ничего не будете спрашивать, вам никто ничего и писать не будет. Если вы не хотите регистрироваться, ну, не хотите, так не хотите, это, конечно, ваше право, вы просто покупаете на моем веб-сайте, он подключен до магазина Forever, и вы покупаете, идете по категории и покупаете продукцию. Что делать в тех странах, скажем, Украина, Россия, Германия, Италия. Наша компания работает в 160 странах мира. 160 стран мира – это 10 миллионов действующих дистрибьюторов. Представляете, это 10 миллионов людей каждое утро начинает свой день с алоэ. Это действительно говорит о многом. Так вот, под этим видео будет также э -э, ссылка на Global. Где вы заходите на Global Office, вы ищете свою страну, смотрите, есть ли там сайт, если там нет сайта, вы обращаетесь ко мне или пишите на email, что вы там, не знаю, Петрова Оксана. Вы хотите приобретать продукцию, ваш ID спонсор называете мое ID 001 002 38 59 64. Если бы меня ночью кто-то разбудил и спросил мое ID, это я помню, потому что я его повторяю многое количество, много раз за день. И вас регистрируют, вам объясняют, как сделать правильно. Что касается цены. Цена, естественно, в каждой стране разная. Самая дешевая продукция, ну, дешевле, не дешевая, а дешевле по э, прайсу, это, конечно, Америка здесь. Вы сами понимаете, что в другие страны это надо продукцию довести, довести, развести. Это, естественно, когда продукция попадает в другие страны, то она проходит... Э, она проходит э, в, в медицинском, э, Минздрав каждой страны проверяет, он выдает сертификаты. Э, и какое-то время, например, если у нас сейчас вышел продукт такой, как Super Green, он только в Америке. И он должен пройти еще Минздрав каждой страны. Только тогда он поступит уже в другие страны. Ну, кажется, все, что я хотела вам сказать. Подписывайтесь на мою страничку в Facebook. Я очень, мне кажется, неплохо мотивирую. Я стараюсь вам дать мотивацию. Также у меня есть прекрасная группа для для желающих похудеть это фигура онлайн я также ставлю туда материалы это уже знаете некоторые материалы они идут на мою главную страничку да а есть материалы которые я не ставлю на главную страничку они только для тех кто в группе фигура онлайн также еще одна новость которую я для себя ну, не знаю, придумала, решила. Вы вот знаете, когда человек хочет похудеть, у него такое огромное желание. Вот тогда такое желание. Как только человек начинает это желание воплощают жизнь, оно делается меньше, меньше, забот, проблем становится больше и больше, и у человека просто опускаются руки. Я сделала такой клуб клуб незабудка. И беру я туда не больше, чем 10 человек. Сейчас я набираю 7 человек, потому что я физически просто ну, не, не могу э, всем определить время. Что мы делаем в этом клубе? В этом клубе я более контролирую я вам я вам высылаю формы вы их заполняете я вам скажу как какой процент жира у вашем организме также я скажу вам сколько калорий вам хорошо для вашего организма и также я вам скажу ваш такой Оптимальный, оптимальный вес для вашего возраста, для вашего роста с вашими э, объемами тела. Также мы проходим программу «Я задаю домашнее задание, где вы должны будете отвечать на эти домашние задания, делать эти домашние задания. У нас будет возможность задавать вопросы, спрашивать, потому что, понимаете, когда человек, и когда, да, когда человек видит, что я вот, я есть, еще есть Галя, еще есть Наташка, еще есть Катя, еще есть Марина, вот понимаете, вот тогда создается вот такая, знаете, как говорится, народная волна. Да, народная волна и тогда у человека не так не так быстро уменьшается это желание похудеть он держится а мне очень важно потому что это бесплатно я никаких денег за это не беру мне важен ваш результат мы работаем на результат потому то я так более контролирую чтобы действительно человека взять корица первого дня по девятый день чтобы это был результат также хочу еще поблагодарить всех своих друзей за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши письма в мессенджер, за ваши звонки. И я всегда рада вам ответить, и буду дальше вас радовать, и будем, будем красивыми, будем стройными, потому что, говорю, я за органическую красоту, я э, за натуральную красоту. Конечно, каждый имеет право выбора, я, я не спорю, я не доказываю, но э, очень много почему-то женщин знаете вот очень много женщин уже когда там 40 45 да, уже 50, 50 ой, уже все она уже вся внуках, она вот забывает что она женщина она мы уже забываем все мы мы, мы, мы вот этот вес набирается мы, мы, в этой суматохе понимаете жизнь действительно очень коротка, очень коротка. и научиться жить жизнь это не так легко и не так просто, но тем не менее это возможно. И ни от кого не зависит моя жизнь как от меня. Ваша жизнь, твоя жизнь зависит от тебя. И я говорю, что нет некрасивых женщин. Есть женщины просто не то, что не ухоженные, а те, которые когда бояться, когда не хватает времени просто на себя. я говорю, милые и дорогие, вот, посмотрите на себя в зеркало. Вот нет такой другой. Вот, например, я смотрю на себя, я точно знаю, что такой Оли больше нет. Она единственная на всей земле. Нет такой Любы, нет такой Гали, нет такой Марины, нет такой э, э, Инны. Есть единственное, ты смотришь на себя в зеркало, и другой такой нет. И это значит, если нет такой другой, ты эксклюзив, ты неповторима. Просто дай себе немножечко времени, дай себе любимое время, полюби себя хоть немножко. Все, я вам желаю. Любите, и будьте любимы, берегите здоровье, будьте здоровы и берегите тех, кто вам дорог и любим. Здоровье, ваш дом. Ольга Хамир, Алочка. Если у вас будет вопрос, пожалуйста... Все контакты будут под этим видео.